Я, Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – истинная свобода. По моему глубокому убеждению, настоящая истинная свобода – это свобода от мнений, от чужого и от своего. Любой наш поступок, любое наше действие либо бездействие сразу же находит осуждение внутри нас и снаружи вокруг нас. Люди вокруг нас осуждают, мы к этому прислушиваемся, мы это ждем. Внутри нас тоже живет судья, который осуждает за те или иные поступки, действия, либо бездействия. Так вот, я предлагаю вам посмотреть на эту формулу с той стороны, с которой я предлагаю вам плюнуть на все эти мнения, на свое и на чужое начать жизнь с нуля, не абс, абсолютно не оценивая и не прислушиваясь к мнению своему либо чужому. Тогда вы станете свободны. Любой поступок, если он не противоречит человеческой морали, если он не ломает судьбы жизни и здоровья людей либо вашу ж, ли, личную жизнь, все становится нормой. Я призываю вас перестать осуждать. И ждать осуждений, перестать давать оценки и перестать эти оценки выжидать или выслушивать. Настоящая свобода, она подразумевает абсолютное отсутствие интереса и терпимости к оценкам внутренним и к оценкам снаружи. Никогда, ни от кого не воспринимайте критику, не ждите ее. Не заглядывайте человеку в рот или в глаза, ожидая какую-то оценку или какую-то реакцию. Живите так, словно вокруг никто вас не видит и не слышит. Живите так, словно вокруг никого нет, есть только вы. Когда вы поймете, что вы являетесь для самого себя центром вселенной, когда вы сами для себя являетесь настоящей жизнью, смыслом жизни, ее оправданием, ее надеждой, он вдруг станет легко и свободно, вы поймете что все оценки, все оценочные суждения, любое мнение ваше чужое — это мусор. Вы будете освобождены от этого и поймете, что жизнь — это легкий свободный полет, который вас никогда ни перед чем не остановит. Это тот полет, который вас отнесет в совершенно другое измерение жизни. Раскроется сознание, вы вдруг проснетесь, ощутите себя свободно. Не будет цепи и оков. Не будет никаких привязок, никаких якорей, которые вас будут заставлять возвращаться на землю или падая биться от нее. Так делает мнение. Вы можете осудить себя за любой поступок, вы себя загнобите, задушите и перестанете этого делать. Вы перестанете жить, вы будете самого себя студить, стыдить, вы будете самого себя гнобить за то, что вы что-то сделали либо не сделали. И это внутреннее, внутренний судья будет вас убивать. Медленно, постепенно, но уверенно, он будет вас вгонять в так называемую могилу, в тупик, в депрессию, в серость жизни. То же самое делает мнение окружающих. Оно вас возвращает на землю, не дает летать, срезает крылья, бьет лицом о землю, разбивает в кровь, забирает судьбу, забирает будущее, отбирает цели. Никогда, ни при каких обстоятельствах не спрашивайте, не слушайте чужое мнение. Это настоящая свобода, не прислушиваясь к чужим оценкам и не давая оценки свои, ни людей, ни самому себе. Вот истинное счастье и свобода. Попробуйте пожить так хотя бы один день. Никогда никого не оценивать, не осуждать, ни себя, ни людей. Никогда не прислушиваться к чужим оценкам, не реагировать, не обижаться, не отождествлять себя с оценками людей. Просто не воспринимать. Не видеть, не слышать, уходить, убегать, улыбаться, как говорят, отмораживаться. Это так просто, это так увлекательно, жить вне оценок. Просто попробуйте, вы будете поглощены, вы будете восхищены, я вам это гарантирую. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.